Всем привет, ребята! Сегодня будем закладывать яйца в инкубатор. Сегодня сколько 32 яйца заложим? Посмотрим. Буду все делать первый раз, так что подсказывайте в комментариях, пишите что-нибудь. Так, ну вот так у нас инкубатор, ребят. Потому видео вы уже видели. Так, Сейчас зальем воду, ну, воды, да. Ну, вода такая, у нас тепленькая, где-то 35 градусов. Поставим. Инкубатор на ну включим в розетку и пускай нагревается. Заодно воду подогреет до 38 градусов у нас будет температура на начальных стадиях. Так, так сняли решеточку и сейчас нальем сюда воды. Все приходится делать одной рукой. зовем жену она будет наливать я буду снимать потому что неудобно на подошла давай за наливай сюда водички короче сюда и сюда пополам заполним Может, даже выше на половинке наверное надо еще чуть, чуть подлить сейчас еще ребят подлем водички чтобы ну, заполнила примерно вот вот так вот. Вот, ребят, столько воды налили. Не знаю, видно, у меня воды. Так, ну что, а сейчас закроем. Так, ложим, ребята, гладкой стороной вверх. Вот, закрываем. Яйца хорошо у вас катались. все. поставим эту штуку, которая яйца наши будет катать. Так, ну все, ребят, поставили сеточки. Тут поставили. Сейчас включим и пускай прогревается инкубатор наши яички сейчас покажу потом яички наши так ну все поставили на прогрев там поставил еще градусник у меня нет термометра надо купить в алиэкспрессе продается там, там что-то около 200 рублей всего электронный термометр Его можно сюда вот установить от видео на одном из видео и смотреть температуру вот это наша температура при которой будем кубировать 37 5 38 38 по вот, такой температуре будем ребят инкубировать вот ребят наши яички сейчас надо притереть потому что вот есть некоторые грязные так слегонца с их немножечко протираем становится чисто было так вот отпухо В общем, ребят сейчас протремся яйца, покажу, что дальше. Да, также потом, ребята, вот отметьте маркером. Вот я x 0 делал так вот, например, да? да из Вот с одной стороны, что она там делает? x 0 Вот так вот, чтобы контролировать, смотреть, это переворачивается или нет. Тяжелое. Тяжелое. Угу. Так. У нас тут все нагрелось, сейчас будем закладывать. Так, ну что, ребята, начинаем укладывать. Вот видите, процесс пошел. Зарождаем на жизнь. <laughs> да, пробуем зарождать. Первый раз все делаем. Так что не судите строго. Ребят, кто выращивает инку, этот, цыплят, тоже напишите в комментариях там как у вас получается что может что-то я упустил так ну все ребят тут заложили и смотрите вот появится вот это вот, ребят хорошей форме яйцо вот это уже не знаю выведется из нее такое или что не выведется но оно такое круглое короче правильное яйцо сейчас вам покажу вот, вот самое правильное яйцо ну ничего, будем пробовать экспериментировать что у нас получится так ну все лицо вложили и закрываем ребят так ребят сейчас включим розеточку посмотрим что там происходит если вам видно загорелся индикатор и он видите переворачивает все видно все перевернул нули теперь стали так еще хочу сказать что мы это яйцо купил бройлера куп 500 ну купил короче не в магазине а с рук и не знаю точно что за яйцо вылубится ребята посмотрим что у нас получится яйцо покупал по 25 рублей за яйцо вот кому интересно московской области могу дам телефончик дать где покупал и тоже пробуйте инкубируйте так ребят с температурой немножко не так я сказал я буду 37 и 8 либо 38 вот этот прибил два градуса плюс минус 37 и 8 и 38 вот, это будет у нас с 1 по 4 день потом будем делать температуру где-то 37 и 7 вот так вот, вот такую сделаем температуру 11 числа 11 числа мы будем делать температуру 37 Ну, но это дальше все расскажу сейчас пока первые четыре дня смотрим будем смотреть что будет происходить с яйцом вот так, сейчас температура подойдет. Влажность, короче, должна быть в инкубаторе 65-70%. Вот, первые 4 дня. Потом влажность надо уменьшать. Ну, как в литературе написано. Не знаю, будем пробовать. Ну, все, ребят, не переключать. Ждите следующего видео. Всем пока. Да, ребят, кстати, хотел вам сказать про яйцо. Яйцо я не мыл, потому что считаю, что куры когда сами высижут яйца, они не моют же я, ну, яйца свои. Вот. И решил тоже, короче, не мыть. И много литературы прочитал. Кто-то моет, кто-то не моет там яйца. Ну, я решил попробовать так, что получится, мы увидим дальше. Дальше, кстати, ребята, по научному, но ну, по правильному надо яйцо отбраковать. Ну, как отбраковать, я имею в виду, чтобы оно было правильного размера берут яйцо правильного размера правильный размер вы можете ну, поискать в интернете там картинок очень много так ну что ребят увидимся где-то через четыре дня посмотрим что у нас происходит я еще сниму а вы не переключайтесь и подписывайтесь вам не сложно а мне приятно всем пока